Это шоу я и она. Расскажите, пожалуйста, что произошло? А -а -а. Как этот камень э, смог возникнуть прямо перед вашим лицом? Я просто клыла под водой, и он возник. Что вы ему сказали на это? Как он отреагировал? Боже мой, что за черт. Это каменное сердце. Что вы чувствуете после этого? вы чувствуете после этой боли нестерпимой боли ну так себе а, как вы считаете чтобы вы посоветовали бы мировому обществу чтобы такое больше не повторялось <ног> <population> не верьте камням они а зло это было шоу я и она держитесь мы с вами весь мир с вами yeah. мы <А1> организуем trabajo, uh, всемирное шествие Против камней. Против, камней <свят> против возникающих камней. Против возникающих камней, шествия и это бросание камней в море. Чтобы было в море еще больше. Все. Чтобы они росли там. Мы с вами. Держитесь.